<реш> Дорогие друзья, 14 февраля, день влюбленных, концерт, мать тобаю наших, приходи, если ты хочешь быть живым, в этом мире. Я не слушаю барабаны, я тут. Ты не чувствуешь меня? А? Тебе насрать на меня вообще? Нет, я тут научился на барабанах играть ему на она <связываю> А ну сделай еще раз так же <связываю> <связываю> <связываю> <связываю> Игрую в лотях, Господи Оказалось все же так, ты нашла себя я, стану останусь буду что-то колдовать Пусть тебе он изменяет, это повод для меня Ты просто плачь, плачь, детка, улыбай Тебя однажды, что любил тебя всегда, ты просто плачь. О, -о, о ты просто плачь. Рассказом понял, что он просто эгонод просто плачь, плачь жестко. Улыбает мне глаза ты просто плачь, плачь детка, и скажи что всеми такти. Просто плачь, плачь детка, я скажу тебе слова, буду. ты просто плачь, плачь, зетка, улыбайся в глаза ты просто плачь, плачетка, искажись, все не так. Ты просто плачь, зетка и скажи, что будешь как ты плачь, плачь, я скажу тебе слова